Уважаемые читатели и коллеги, добрый день! Я сегодня хочу показать вам резектоскопическое оперативное вмешательство удаления субмукозной миомы. Мы видим с вами миому размером 2 см. Это первый тип. Она полностью выступает в просвет матки. И сейчас монополярным электродом я провожу резектоскопию. Для среды, использую, как правило, если мы говорим о монополярной резектоскопии, то это раствор 5% глюкозы. Если мы работаем биполяром, то это может быть обычный физраствор. Мы видим, что под контролем зрения электродом на себя, активируя электрод, мы вот таким подобным образом частично удаляем фрагменты миомы, потихонечку продвигаясь к ее основанию. Мы должны дойти с вами до капсулы на противоположной стеночке. Вы видите, что практически вся миома в настоящее время удалена. Мы сейчас работаем в толще стенки и пальпаторно, и визуально определяем по мышечным волокнам, которые располагаются снаружи, и пальпаторно, чтобы было мягко. Удалили мы всю мемку или нет. Параллельно делаем гемостаз, прижигая сосуды, если есть небольшое кровотечение в зоне диссекции. И потом по так сказать, окончанию этого этапа кюреточкой аккуратненько извлекаем эти фрагменты из полости матки. На пониженном давлении мы проверяем, есть или нет кровотечения. Видите, окончательный вид оперативного вмешательства. Осталось удалить вот эти мелкие фрагменты. Ничего не кровит у нас из ложа миомы. Узелочек мы это убрали. Вот видите, фрагмент болтается там. И а, на завершающем этапе, как я говорил, кюреточкой мы это все извлечем из полости матки. Искренне ваш профессор Пучков. Благодарю за внимание.